Драники с мясом в горшочках, интернациональное блюдо, оно встречается в русской, украинской, белорусской и других кухнях, вкусно и ароматно, существует много разнообразных рецептов на эту тему. Отдельно жарим драники, овощи, затем запекаем в духовке. Досмотришь шинвида и я предложу записать список ингредиентов. На мясорубке перекрутите очищенный картофель, можно использовать терку, одну луковицу тоже перекрутите на мясорубке. В картофелю добавляем фарш, добавляем соль, перец, перемешиваем. Добавляем яйца и снова перемешиваем. Вводим муку, замешиваем тесто, муки нужно около 0,5 стакана, больше муки указала, ибо не знаю насколько ваш картофель водянист. Подписывайтесь! Комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. На растительном масле обжариваем драники, деруны, как оладушки. Я выкладываю столовой ложкой. Получаем вот такие вкусные оладушки-драники. Они уже съедобны их можно подать так, но будет еще вкуснее. Одну луковицу нарежьте полукольцами а морковь натрите на терке, обжарьте на масле морковь и лук одновременно до мягкости. Добавьте сливки, дайте закипеть и выключайте. В каждый горшочек вложите по 3-4 драника, полейте по 4-5 столовых ложек соуса, натрите на терке сыр и выложите сверху, разогрейте духовку до 200 градусов, запекайте все в духовке 10 минут подаем к столу сразу горячими лайкайте подписывайтесь комментируйте ингредиенты картофель 1 килограмм фарш мясной 500 грамм репчатый лук 2 штуки соль перец по вкусу яйцо 2 штуки мюка пшеничная 1 стакан растительное масло 50 грамм сливки